Привет, друзья сейчас будет такой небольшой лайв репортаж о осмотре машины в режиме реального времени то есть мы позвонили по объявлению назначили встречу и примерно через 10 минут я уже буду вместе назначение мы с братом осмотрим машину и я засниму ну, постараюсь если клиент не будет против потому что иногда они не хотят чтобы снимали не только их но и их машину вот, если он согласится, сниму а, полностью от и до весь процесс покупки машины. А, разговор будет вестись, скорее всего, на фламандском. Ну, я постараюсь поговорить с а, человеком по-французски, если он разговаривает, потому что фламандец. Ну, а, скорее всего, он а, должен знать язык. Попробуем, в общем. И потом в дальнейшем с субтитрами переведу а, наш с ним диалог. Очень много вопросов по тому, как нужно торговаться. Как нужно сбивать цену? Я попробую ответить на этот вопрос э, посредством э, видео такого онлайн-репортажа с места покупки. Вот я подъехал к месту. Брата что-то еще нету. И машину что-то я не вижу. Это мне уже не нравится. А, нет, вот вижу. Вон они, люди стоят. И сейчас я осмотрю эту тотилу. Они там намывают, начищают, видите. То есть это уже плохо. не знаю, кто подплел, он будет идти. Окей, да, он да. Он на дороге? Да, да, да. Это правда. Некоторые Что? Некоторые уборки. да, это так, потому что я знаю, что есть люди, которые хотят... Ти волевать поп. Так, короче, разрешил снимать. Частенько бывает проблемы с этим. Резина на замену. Озвучена интересная цена, но машина, конечно, не такая, как я думал. Типа предлагать от 1250. Ее рынок начинается на 2000, но машина уставшая. Такое ощущение, что километраж у нее жестко скручен. Не просто скручен, а жестко скручен. Смотрите, что творится. И лучше на щитке дикое несоответствие. Плюс ко всему это не кожа yeah, это Кожа зам. Yeah. Да это кожзам Причем не самого высокого качества Уставшая машина Спасибо, она бельгийская Это мотор Бельгий или Потому что электрометраж. Это Париж не Франции это автомобиль гаражиста. Она е ⁇ по меньшей мере 300 300 не могу дать полную. Я не не Смотрите что творится с мотором Весь в масле 120 тысяч У нее должно быть все сухо чисто Без проблем смотри, что творится Какая печаль И смотри архи, У нее развал сбитый Посмотри на это колесо Видишь какое И Это. это Как вы гуляете Если вы для <тригой> Ватьюля Пагош. Клепнеко Молизон. Для Паголизма или Пабом. <мыв history> Я еще даже не заводил ее. Такие вот бывают печальные поездки. Хотя ее, рыночная цена начинается от 2000. Смотрите, панорама какая прикольная. Сильная опция Ролан Герос это лимитная серия люди которым нравится пижу они за ней охотятся Вот поэтому мы Сегодня первые приехали И в итоге Это надо посмотреть Карпас Если она, ой, ляля, ляля, черт. Легкомертраж, он не пабон. Нет, ничего не знаю. не знаю. Никак не знаю. Никак не знаю. Никак не знаю. Никак не знаю. Никак не знаю. Никак не не знаю. Никак не знаю. Никак не знаю. Никак не Celui-là, ça vient à partir de 250 0 au moins. Parce que le cuir, vous ne pouvez pas vacher vite comme ça, impossible. Quand vous frottez, frottez, frottez avec des années, avec des kilomètres, des kilomètres, ça devient le trou. Oui. Je veux pas dire que c'est vous, monsieur, non, attention. Ouais, ouais. Avant, avant, avant de vous, et fait. <tousse> Потому что, если не будет, ну, Потому что, Таким вот легким движением закрываем панораму. Сильная опция, мне тоже сильно нравится. Дубль Дклея вызове? Ну? Ансор Кле. Один ключ. Видишь, Это может, значит, строитель может быть. Строитель, у которых мозоли бывает, они так протирают. Не, не работает. Видите, обгонная муфта кондиционера стоит на месте, а он включен. Это говорит о том, что кондиционер не работает. Ой, Махпа. Ну. Смотрим ужероны. Да. смотри, нужно менять. Это можно сделать. Бампер можно восстановить А это что, раздельный? А? Раздельный? У одних бывает, у одних не бывает эта Изоляция это, просто, это не по умолчанию Смотри. Решетка, капот Потом крыло Кондиционер Аэрко зарядить Помыть это меня... Руль менять тоже надо Руль менять надо, да это Люди боятся будут, никогда жизни так никто не купит еще проблема в том, что этот руль. Все знают, что Лангерос должен быть кожаный руль, понимаешь? Да? Конечно. Ну, а кожаный столько стоит? стоит. одно ты его найдешь. Мы его мы его найдем. А так вот у нее это бешеная опция, знаешь? Отлично вот, смотри будет проверить да есть что-то острое у тебя mm -hmm. есть, да? здесь mm -hmm. ну, mm -hmm. то здесь вот здесь что здесь вот если вот значит скорее всего, он здесь вот здесь вот здесь Капут. Да, конечно. Лепистон, сепар, вернисепар. Их не проходят. Их не проходят. Их не проходят. не проходят. Их не проходят. Их не проходят. Их не проходят. не проходят. мотор не он не работает. Просто если там газ есть, значит просто заполнить и все. А если пустой, значит надо его ремонтировать. Его просто заполнить надо. Да, Очень вот. маленькое давление. Так, дальше раз что делаем? Шикарно. А что это? Очень неухоженный. Так нельзя оставлять Ему не, не можешь мне Объясни Удивительно как он Времени меня ездит хочет ничего не сделать Там дом я спрошу массу телесименов. Да. Вау. Мы попробуем. Уэй, но если еще много де я не захочу купить. Я не понял. Если не если ты думаешь, что есть много манкманов, я не буду покупать. 1250 euros pour le voir. Euh, j'ai encore des autres euh, gens qui m'ont appelé ouais. pour oui. voir. Ouais, j'ai peux essayer. Ouais, 1250 euros parce que j'ai une boutique trois ans et, euh, Ouais, euh, je sais que c'est le rajoute, mais euh, le prix, déjà, je sais pas. Euh... Et moi c'est pas toi qui me donne le <rire> <rire> <rires> Нормально, вы можете видеть, что я даже говорить по лопри, месье. Если я снижил лопри, нет, уже. Вот, не велосипед. Да. Сельхозтехника никаль. Я начинаю крепиться к маленьким грифам. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Са passes контрольный, купа? Са passes контрольный, в январе, уэй, в январе. Как сам? Уэй. Пассе. Верс, пассе. Уэй, се, се, ке, ке, жи, ле, пари, се, ле, танализатор. Уэй. Потоскел. Нос. Да Нет, нет, нет. Ah ouais, ouais, c'est comme ça. Normalement. контроль contrôle à Bruxelles chez les Marocains. Ouais. ouais? Le contrôle à Bruxelles chez les Marocains qui font le trafic de, de contrôle. Bien sûr, le contrôleur est obligé de marquer он не de J'ai dit que j'ai eu un petit accident mais il, il non, a fait un peu. Non dit, non ouais. ça, ça, ça, non, ça doit encore ouais. fermer. Si, si, si ça ferme, il m'a dit это ouais, c'est. Moi c'est pas contrôleur. Mais pour ouais. moi, ouais. tous les dégâts de Karosli doivent être marqués dans le rapport. Il m'a dit deux possibilités. Si ça passe pas, carte rouge. D'accord ouais, ouais, Si ça passe, et mais premier avec fois, un roman. Premier fois, c'est carte rouge parce y a des problèmes avec mais... Ah voilà la voilà. carte rouge, c'est marqué le, le ouais, Et j'ai préparé Mais sur le. Et j'ai Sur, quoi, rouges, et sur la carte rouge, sur la carte rouge, c'est marqué le dégât de carrosserie. C'est Sinon c'est Pas possible euh... Vas-y, vas-y, vas Ge Mais avec les couritrages 250 ou 30 mais 305 mois allez en fait c'est bizarre parce que moi je connais rien du tout des, des voitures et je, je, je, je, je, je, je, je, je pourrais ça 10... okay. pour le ventre et? le currique tu fais non ventre, pas Il, сен Uh, dans ma voiture pour uh, regarder donc uh, ouais mais uh, si, si il n'y a pas d'intérêt je peux vous recontacter si vous voulez uh, non, non. Да, я могу вас контактировать. У меня еще есть номер на листе. Тысяча евро до этого стоп Считай расходы. Сейчас посчитаем. Просто видишь то Если делать нечего то можно... Лучше бы делать не дать 1250. Ну это да Ест... Да до 1300 она даже больше видит Не, больше я не думаю Да, примерно так а, а. Эй, э, у меня жид не работает А? Духометр не работает Ты сверкни Сиражи, ну, а ну, сними. Сними, сними, сними. а а Сними Это же косяк Подожди, чип обзор Поважь, я слышу, но сосед я еще тихом 800 евро, цена. я так, навороченная, да? Для его годов. Ему перекопы звонят уже. Да, конечно, они же не видят машину. Да, они все равно столько не дадут им никакого. Сколько он просит. Смотри сейчас Один ключ Крыло Капот Решетка Руль Скоростной рычаг Тахометр Покрышки по тоже, да? Ремень неизвестно, делался или не делался. Ну, если бы он не делался, он приехал, не, может, а может уже бот подходит. Он. И если сейчас ты продашь, мне никто гарантии не даст, что она через 100 метров не порвется. Надо больше ему объяснить, он думает, что раз ему звонят, то значит все люди придут с деньгами к нему. Нет. Нет. Объясни уже не делается. Dernier prix, sans, euh, on n'est pas des gamins, euh, dis euh, le, le prix, euh, si ça en convient, ça va, sinon... Bah, le, le, le dernier, dernier prix, c'est 1000 euros, parce que moi, euh, ouais, je suis encore jeune, j'ai besoin d'argent. T'as quel âge, toi euh, Moi, je suis 25. 25, personnes âgées, ils n'ont pas besoin d'argent Personne, âgée. Personne plus Ниже que Они не нужны pas Ты говоришь, что я молодец, поэтому я не нужна деньги. И я не нужна moi. Да, ты еще не нужна деньги, но это ужасно для меня. Рулать с машиной 3 лет и... Да, это машина. Ты показываешь, когда мы остались. Я платил 2150 евро 3 лет. С машиной ты не Si tu, je te laisse plus, plus que 6 mois, tu ne gagnes jamais avec lui. Si je, si je euh, euh, euh, demande 1000 euros, c'est encore 1500 euros en, en, en main. En retour ouais. Si les voitures les nickel, moi je paye même 1250, pas de problème. Mais ouais. il y a beaucoup de frais. Ouais. Il y a trop de frais. Il y a le volant, le capot, l'aile, calandre, les pneus, AERCO. C'est que les marchands qui t'appellent и 300 я что настроил, эта машина стоит. Может 700 Скажи 700, да. Подожди, подожди, посмотри, куда Видишь, просто Проблема в том, что он людей других ждет. Он думает, что они ему дадут. Да, скажи ему, все будут полагать 500 евро за него. Все. Это процентов, что заплатил. Три года назад. Там рулевая, похоже. Рулевая? Ну, вот эта А, вот так. рулевая. для ты идешь в машину, ты параллелизм. Ты ближе. Et ça, ça coûte aussi 70 euros. Toi mais tu vois jamais, jamais avis la vente. C'est pas possible. Moi je connais le prix des, des marchés. Ouais, <rire> Нужно торопиться не ходить. надо дожимать сленки Его никто не заставляет, он сам взрослый, он сам решает Но это торг, в котором вы выигрываете свой шаг, свою выгоду Не стесняйтесь торговаться, не надо умолять, просить, надо просто аргументированно Зачем oui. нам это? Зачем скачки? Скажи нам нужны. Mm -hmm. Мы с ним выигрываем 100 евро вдвоем. Движение, туда ходить. За полтинник я думаю не стоит. Хотя бы если по 100 евро мы ловили бы 100 по можно было бы. Хорошо. Если секунд, В секунд, Ты Я несколько недель. Сколько сам не, ну оставь, что хочешь там. Окей, окей. Сет, с этим помесь. Если я, папа, есть другие, которые могут мне дать, в принципе, это